Mercedes собрал полную коллекцию электрокроссоверов. После премьеры EQE SUV в линейке немецкого бренда есть подобные машины всех классов, от компактных до представительских. В основе новинки предсказуемо лежит та же платформа, что и в основе электрического E-класса. Она же, впрочем, стала фундаментом для моделей с литерой S в названии EQS и EQS SUV. Колоссальное изобилие моделей и строгий корпоративный дизайн неизбежно приводят к путанице. Отсюда и забавная деталь. Шильдик с названием модели разместили рядом с боковым зеркалом. Иначе отличить новинку от многочисленных родственников смогут только большие специалисты по Мерседесам. Уже в базе машину предлагают с матричными фарами, а за доплату можно получить систему Digital Light, которая умеет светом рисовать на дороге подсказки для водителя. Опять же за доплату можно превратить всю переднюю панель салона в одну большую сенсорную панель с отдельным дисплеем для пассажира. Также в списке опций пневмоподвеска и полноуправляемое шасси. Все модификации оборудованы одинаковыми батареями объемом чуть более 90 кВт-часов. А потому, чем мощнее машина, тем меньше максимальный пробег на одной зарядке. Начальная моноприводная версия мощностью 292 лошадиные силы способна отмахать почти 600 километров, и это рекорд среди всех модификаций. Помимо обыкновенных модификаций есть два варианта с аббревиатурой AMG в названии, так что попроще развивает 476 лошадиных сил, а топовая версия 626. Если и этого мало, можно заказать пакет AMG Dynamic Plus с которым эта величина вырастет до 687 лошадиных сил и 1000 ньютон-метров. Система AMG Dynamic Select позволяет выбирать один из нескольких режимов движения. В самом «медленном» — пользователю доступна половина имеющейся мощности, в режиме Комфорт около 80%, а все 100% — только в режиме Sport Plus. Однако у версии EQE 53 есть еще и особый гоночный режим — в котором водителю в определенный момент доступно 110% мощности или те самые 687 лошадиных сил. Придачу максимальная динамика доступна лишь если батарея хорошо заряжена. Производством займется завод в Таскалуде, штат Алабама, а в продаже новинка появится в следующем году. За начальную версию попросят около 90 тысяч евро.